Итак, друзья, всем привет! Я Надежда Новосельская, психолог-коуч. Снимаю это видео на крыше дома. Я сейчас нахожусь в Фургаде. Кто меня слушает, знаете. Кто меня впервые слушает, об этом сейчас услышали. И учитывая, что сегодня большинство людей, да, большинство людей сидят дома, только единицы могут работать. Вы об этом знаете, читаете. И вот тема отношений... Она была, есть и будет, неважно, какие кризисы, карантины. Тема была, есть и будет очень важная для всех людей. Те люди, которые находятся дома сейчас, у них отношения или улучшатся, или ухудшатся. Кто-то терпел, выносил друг друга, а сейчас, когда всех зажали в один, в один общий, скажем так, в одно общее пространство, статистика говорит о страшных вещах. Насилие увеличилось уже в четыре раза. Это данные ООН, такая статистика, ну, по крайней мере, то, что, то, что я нашла, погуглила. То, что происходит, много недовольных, тем, многие разведутся, многие, наоборот, сдружатся и у, у, у, смогут оценить, что такое крепкие, теплые, нежные отношения в семьях. Мое же видео будет для тех, кто ищет свое счастье на сайтах знакомств. Те женщины и мужчины, которые разверились уже в этих поисках, говорят, по крайней мере, про женщин сейчас буду говорить более детально. Мужчины тоже мне говорят, которые у меня на консультации приходят и на разные тренинги, о том, что нет нормальных женщин. Женщины говорят, что мужчины... В своем большинстве это альфонсы, это виртуальщики, это аферисты, это вот те, которые мачо, которым только подавай, значит, там только подавай бизнес. На самом деле, друзья мои, раньше так я тоже думала. Я не только тренер-психолог, а я еще и женщина. И в моей жизни тоже не всегда было классно, радужно, где я себя ощущала истинной женщиной. Где я ощущала любовь, признание и взаимно давала своему мужчине то, что хочет он Этому нужно учиться, Отношения это вообще большой труд Одно дело мы находим, там по сердцу выбираем, выключаем мозги Сердце, сердце, там, у кого-то где-то зачесалось Потом это плавно переходит в рождение детей, незапланированных у кого-то просто это место постоянно чешется. Я не буду сейчас уточнять, какое место, вы знаете какое. И это никакого отношения не имеет к семье и к комфортным, здоровым отношениям. Поэтому для женщины особенно важно выбирать того мужчину, который даст ей ощущение радости, свободы, чувственности. Но при этом самой нужно понимать, какого мужчину ты выбираешь. Самой нужно учиться выбирать и на основании каких критериев выбирать. Какой это мужчина? Щедрый? Ну хорошо. Это какой щедрый, который получил зарплату и пока шел домой, раздал всем, кто там, кого видел? Богатый. Насколько богатый? И что значит богатый? Это сколько он получает. И чем выше вы ставите сумму, тем должны понимать, что такому мужчине вы вряд ли будете соответствовать и так далее. Поэтому за более чем 20 лет работы в тренингах, в консультациях, в живых и онлайн тренингах я сделала... Ребята, очень жарко, у меня тут уже более 30 градусов, поэтому вот, просто вот терпите меня такую сегодня, пока. Так вот... Я сейчас хочу сказать, что на сайтах знакомств есть адекватные мужчины и женщины. Важно учиться фильтровать, ставить тот фильтр, который, в который не будут попадать альфонсы, женатики и так далее. В зависимости от вашей цели. Поэтому если ваша цель найти родственную душу и построить с ним здоровые отношения, я сейчас не говорю про замужество, Замужество это вообще отдельная тема, чтобы идти в замужество важно быть и учиться, да и вообще идти в здоровые отношения, важно научиться быть комфортно, чтобы тебе было самой собой, потому что многие идут э, замуж, э, предстремятся замуж, чтобы решить свои какие-то комплексы неполноценности, потому что ей одно тяжело, плохо видите ли там по разным причинам самоутвердиться за счет того, что она замужем, что у нее кольцо на руках, и при этом она страдает, при этом она получает психическое, физическое насилие, но она, как общество говорит, она вот в тех отношениях, которые, типа, для общества это хорошо. Так вот, исходя из этих позиций, хочу сказать следующее, что… На сайтах знакомств есть соответствующие люди, и вам важно научиться, прежде всего, понимать, чего вы хотите от этих отношений. Да? Если это любовные отношения, то это одно позиционирование. Если это замуж или это какие-то там не знаю у кого каждый сейчас по-разному себя выстраивает кому-то нужны гостевые отношения кому-то еще какие-то никто никого не имеет права осуждать человек живет так как ему комфортно с собой и он умеет договориться с другим человеком как вам обоим хорошо вин-вин поэтому на сайтах знакомств есть достойные мужчины и для замужества и для отношений которые вас обоих будут устраивать там же нужно проговаривать и поэтому уже вот 22 числа мы проведем, это получается завтра, да? Что-то я запуталась с цифрами уже. В общем, ближайшая ссылочка на мастер-класс будет внизу под этим видео. И я покажу вам, поделюсь своим опытом, опытом своих учениц. Покажу ошибки, которые делают женщины, женщины и как эти ошибки можно исправить. Как правильно, грамотно делать портфолио? О чем нужно писать? На каких мужчин нужно обращать внимание? И на самом деле, кто он? Почему вы залипаете на тех мужчинах, на которых еще залипала? Если пишет э, бесконечные какие-то сообщения с словами «I love you», «люблю», э, разного рода... Э, не нашинские, не славяне, об этом тоже будем говорить отдельно. Почему женщины залипают на этих, этих комплиментах и выключают мозги? Что это значит? А это значит, что недолюбленность, а это значит, не получено от папы, от мамы, в частности, больше от папы. Почему женщины ведутся на такие отношения, где только эмоции? Почему они потом страдают от этого? И большое количество денег уходит... И времени, и сил на то, чтобы вытравить из себя вот эту негативные программы, и, которые заложены через боль и так далее. И вот на сайтах знакомств можно, и это важно найти там под человека своего, потому что среди миллиардного количества людей, конечно же, есть ваш человек. И он, конечно же, ждет вас. Для этого нужно делать правильные, грамотные шаги. Грамотное портфолио, грамотное написание, кого вы хотите, кого вы не хотите. Умение общаться с теми, кто явно являются альфонсами или аферистами. Это тоже нужно уметь диагностировать. Потому что есть женщины, которые... У меня была женщина, прошла у меня тренинг по деньгам. Или нет, тренинг, по-моему, по отношениям какой-то у нас был в служанке в королеву. А дальше я предлагала пойти двухмесячную программу, вот как правильно выбирать своего мужчину, чтобы не попасться на удочку какого-нибудь Альфонса. Вот она пожалела денег, как потом призналась, и списалась с каким-то человеком с сайта знакомств. В итоге она заплатила ему какие-то деньги, в итоге поняла, что она, повела, ну, что она попалась на удочку. И так далее. Есть люди, которые не понимают, женщины не понимают, что, что за психотип, что этот человек социально может быть даже опасен, даже видно по лицу, это по его фотографии, по его позиционированию и так далее. И об этом Конечно же, нужно говорить, нужно учиться, потому что жизнь продолжается, и каждый из нас каждый из нас хочет быть счастливой. Поэтому сайты знакомств, особенно сегодня в кризис, это возможность прокачать свою уверенность, научиться позиционировать себя, выбирать э, из тех, кто будет вам писать, из подходящих вам. Потому что, чтобы выбрать, нужно выбирать. Из тех кандидатов, которые наибольше будут вам подходить. И это нормально, особенно в 21 веке, когда у нас есть столько возможностей через интернет. Под этим видео будет ссылочка на регистрацию на мастер-класс. После регистрации на мастер-класс будут подарки. Будет интересная, очень интересная для вас, удивительная предложение, почитайте его, узнайте. Ну, а я с вами прощаюсь. До встречи на мастер-классе.